прибегаю к защите Аллаха от побитого камнями сатаны с именем Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего. Мы живем в 1442 году по исламскому календарю. Те люди, которые говорят, что я живу без религии, Государство отделено от религии. Интересно так говорят, но календарь, который висит на стене, 2021 год связан именно с пророком Иисусом. Айса, алейхиссалям. То есть как можно сказать, что можно жить без религии, если календарь связан с пророком? Хоть и некоторые считают, что его выше, чем пророк, то есть за сына Бога считают, хотя или алейхиссалям, больше достанет быть сыном, хотя его никто не считает за сына. Ведь он возник, был создан без отца и без матери. А Иисус без отца, да, вот, с матерью. Но так уж пошло, что его называют сыном. А мы его называем пророком. Так вот, с этим пророком связан наш календарь с 2021, в котором мы находимся. А по исламскому, по пророку, то есть если 2021 связан с христианским получается, ведь его не было, был календарь, связан с пророком. Но у нас в много, есть еще календарь, ивритов, евреев, иврит, тоже календарь около пяти тысяч. Год пятитысячный, И таким образом, тема к чему? К теме к тому, что в воскресенье 8 числа после захода Солнца наступает новый 1443 год по календарю Луны. Наверняка знаете, что мы живем, именно наш организм связан с Луной. Поэтому те люди, которые любят свое тело, то есть качаться, наверняка знают Луна. Увеличивается или уменьшается? Ибо, если ты этого не знаешь, то можно дорваться. То есть организм может не выдержать. Если тренер, конечно, скажет, с поняли, по четверг, столько-то не столько-то подходов, а Луна. Поэтому наш организм связан с Луной. И вот Луна у нас подходит к месяцу под названием Мухаррам. Если все знают, что январь – это первый месяц календаря, то Мухаррам – мы, мусульмане, должны знать, что это первый календарь, первый месяц нашего календаря по религии, Мухаррам, Переводится как «священный месяц». Стоит ли про это рассказывать и нужно ли обратить внимание? Стоит, потому что об этом сам Всевышний Аллах в Коране говорит, что воистину перед Всевышним месяцем 12 месяцев, в Коране тоже сказано, говорит Всевышний. Со времен создания небес и земли. И четыре из которых священные. Всевышний Аллах выделяет четыре месяца. То есть, как мы видим, да, он не пропускает без внимания. Именно подчеркивает, как у нас говорится, курсивым, жирным шрифтом. Говорит, четыре из них. То есть он выделяет четыре. Он не говорит все 12 месяцев передо мной одинаковые. Он говорит четыре из них. Отдельные, говорит, Всевышний Аллах. Он их выделил. Вопрос, мы должны ли их выделять в году. Но ну, раз Всевышний выделил. Пророк тоже выделил. Авдалюс Бада Самый лучший пост после месяца Всевышнего, это После месяца Рамадан, после поста обязательного, это Мухарам. Это пост, совершенный в месяц Мухарам. То есть пророк тоже подчеркивает, что 8 числа, получается, августа, после захода солнца, мы должны готовить, что будем? Сахар кушать, то есть планировать на понедельник, на 9 число августа, это будет первый день Мухарама. Известно, ночь наступает первой, чем день. Если на часах дата меняется после 12, 00. То есть 000, и наверняка смотрели, дата меняется. Если сегодня пятница, то 0.0 сегодня будет, суббота уже. Но в реальности дата меняется у нас. Как только солнце село, дата меняется. Солнце сегодня сядет, все, наступает суббота. Таким же образом, в воскресенье солнце садится, наступает. Новый год 1443. Нужно ли его праздновать как Новый год 31 декабря или нет? Это мы скоро расскажем. А пока повторим, наверняка знаете, слышали, почему этот месяц именно Мухаром выделяется. Во-первых, первый человек, Адам Арисселям, который был создан из из сырья, как говорится, из этого мира потом был введен в рай. Это был месяц Мухарран. В раю Адама, алейиссалям, не было. Он был в этом мире, ведь ангел Азрая, исселем взял из этого мира землю. Затем он именно в рай принес, из чего и все очень создал Адама, алейиссалям. То есть он зашел в рай в этот месяц. И в этот же месяц он и вышел из этого рая. Поэтому надеемся, что эта прописка была постоянная для нас. У него постоянная, то есть зашел-вышел, но ну, это было временно. Но в сутный день он будет там, ведь он пророк. Вопрос у нас как временная, интересно. Надеюсь, в аду временные Все увидят ад, потому что есть хадис, что все увидят ад, и кто зайдет в рай? Он там вечно. Поэтому надеюсь, что у нас у всех вечно будет в раю. Адам алейсалям, почему был выведен из рая, а не изгнан, надо со словами сидеть, изгнан говорить нельзя, надо говорить, вывел Всевышний его, вывел по Видимой причине то, что он взял запретный плод, а невидимая причина это то, что мы должны были здесь жить. Ибо если бы он не вышел бы из рая, мы бы были бы в раю, ибо не знали бы ни горя и никаких проблем. Ведь там есть есть уже есть что есть, пить тоже есть. Что еще надо для нас, для жизни? Деньги же не нужны, нужны же еда, то есть пропитание. Деньги это средство, чтобы купить еду. А если еда есть, зачем мне деньги нужны? Не нужны деньги? Ты же деньги не кушаешь, ты на них покупаешь еду. То же самое, в хадж ехать нужны деньги. То есть это лишь средство. А у Дамы селяма этого проблем не было. И если бы он не взял бы этот плод, мы бы были бы там. И, соответственно, экзамены бы, как такого сейчас, мы бы не видели. Поэтому это было предопределено, что он возьмет этот плод, в рот возьмет, откусит, и дальше по судьбе, то есть это была неизменная судьба. Есть судьба изменяемая, есть судьба неизменяемая. И он оказался в этом мире, именно в месяц Мухарран. Плюс из-за того, что он откусил кусочек плода, именно выделять какой плод по исламу нельзя осмеливаться. Некоторые выделяют этот плод, например, о кого iPhone говорит, это был iPhone, поэтому откусанное iPhone яблоко. Нет, это очень мощная ответственность, поэтому даже в книгах пишут по поводу количества пророков 124 тысячи или 224 тысячи. Ни один ученый не говорит четко было 124. Почему? Потому что если было бы больше, а он сказал 124 тысячи, все. Он взял на себя огромную ответственность, он уменьшил количество пророков. Суд не за это ответит. Поэтому пророки из-за того, что имели два источника. Поэтому говорят 124 тысячи или 1024 тысячи. То есть оба, оба используют. В нашем же мире мы видим людей очень таких сильных, мощных ответственностей. Не знаю, есть, нет, но говорят, это было яблоко. А если это было не яблоко, за это же будет уж наказание. А я говорю, безгрешный. Я говорю, не ворвал, не убивал. А за это слово не отвечать будешь? Будешь отвечать. Один говорит, это был Бадай, зерно. А может это было не зерно? Поэтому надо говорить «плод». Зачем именно зацикливаться на названии? Нужно зацикливаться в том, что он просил прощения 10, 100, 100 лет просил прощения за то, что он отпустил плод. У нас же мусульмане, когда кушают, берешь коробку, читаешь состав, написал «ликер», и ему говорят, что это «ликер». А он как испаряется и дальше кушает. Печенье, например, «seven day» этот круассаны, спирт в составе. Сидит человек кушает, я говорю, там спирт. А там только пишут, там это, никто не ложит спирт. Я говорю, не верю, там спирт есть. В смысле, не верю? Вообще нет ответственности, вообще нет страха. Адам Алистерам сто лет плакал, потому что взял плод запретный. И важно что? Важно то, что в этот месяц я его принял. Потому что мы тоже просим прощения. Особенно в четверг, после захода солнца, потому что в пятницу, как сказано в книгах, будет каимет. Сегодня пятница, аль для каимета нет, значит, мы смело живем и смело еще можем все сделать до следующей пятницы в четверг. Обязательно, обязательно надо просить прощения. Но лучше, конечно, перед каждым транспортом. Мало ли, там сядешь и не выйдешь. И перед сном надо каяться. Пророк каялся. Но весь вопрос не в этом, вопрос в том, примет ли Аллах это. И вот у Аллах, Аллах у Адама Веселя принял, именно в этот месяц принял покаяние. Сто лет просил прощения, сто лет принял в этот месяц. Важно ли этот месяц? Да. Почему не Раджаб, почему не Шарбан, почему не Зуркада Азурхиджа? Именно в этот месяц принял. Видать, этот месяц имеет какое-то уровень перед Всевышним, что именно в этот месяц Адам алейсалям был прощен. Ибрахим алейхиссалям, который был испытан со стороны Всевышнего с причиной фараона Намрут, это было его испытание, каждого пророка Всевышнего испытывал. Нет пророка, который не был испытан, потому что из речения «Ашаддульбаля аль анбия» мощное испытание было пророком. Пророков Всевышний испытывал. Иногда некоторых мусульман видишь и говорят, почему Всевышний не дает такие испытания? Он что, мне говорит, не любит, что ли? Наоборот, надо радоваться. Всевышний дает испытания только своим любимым рабам. Опять, если, конечно, Всевышний это примет. А, не Всевышний, кто? Человек. Если человек это примет. А это правда. Всевышний дает только проблему и испытания самым любимым своим рабам. И у всего есть конец, и испытание Ибрахима с фароном закончилось. Даже если он его кинул в огонь, это испытание все равно было завершено. Нет испытания вечного. Закончится сегодня, может может завтра, но он закончится. И Ибрахима алейсалям, экзамен закончится в этот месяц. Поэтому это шанс тому, у кого есть экзамен... Кто-то кого-то может пилит, может начальство, может подчиненный, может начиненный, кто там есть. Противоположный пол или свой пол. У каждого есть наверняка свое испытание. В этот месяц он может поднять руки и сказать, во Всевышний, в этот месяц ты избавил Ибрагима от намруда. Меня избавь, пожалуйста, тоже от этого намруда. У кого какой намруд есть? То есть это шанс, чтобы попросить именно то, что... Не было видно результат. Именно в этот месяц мы можем это сделать дура. И Айуба алейсалям известен тем, что он болел сильно. Сейчас у нас тоже тема COVID. Многие болеют, и COVID хоть и временный, но говорят, обостряются другие болезни. То есть COVID как стартер включает другие болезни. У кого-то суставы, у кого-то кости, у кого-то мясо. Опять же, можно руки поднять и сказать, «О, Всевышний, ты в этот месяц дал исцеление, айуба алисалям». «Дай и мне в этот месяц исцеление, ведь ты именно в этот месяц дал айуба алисалям». Значит, в этом месяце есть что-то, какая-то тайна, которую я не знаю, а ты знаешь. Поэтому ты дал айуба алисалям исцеление и мне. «Дай, пожалуйста». Можно сказать, нужно сказать. «Но лаисалям именно в этот месяц». Десятый день, Ашура, который называется, освободился от потопа. Был потоп, и нас был освобожден. Поэтому мы можем ли встречать в воскресенье накрыв стол? На этот счет есть хадис. Передается этот хадис в сборниках Бухари есть, и в муслиме есть эти хадисы. Передатчик, сподвижник, сподвижница, дочь Муавиза по имени Рубай. будь доволен ею Всевышний. Она говорит, что в день Ашура, здесь уже, конечно, про Ашура говорится, это 10-й день, то есть получается 18 августа после захода солнца, в время Духа Намаза, то есть часов 9-10, После восхода солнца, после 40 минут, начинается время Духа-Намаза, пророк отправил ансарам, то есть помощникам, которые помогали переселенцам из Мекки, получается, жителям города Медина, отправил сообщение. Пророк отправил сообщение, говорит. «Кто встретил утро в состоянии поста, пусть совершает пост». То есть информации до этого не было, связанной с постом от пророка. Но от предыдущего пророка, от Айсалям, была информация, что пост надо держать в 10-й день. Поэтому некоторые сподятники владели информацией и постились. И вот пророк как раз вот время пришло, и он объявляет знание, То есть новая информация. Кто был в посте, пусть держит пост. Кто же не знал, не совершал пост, и сейчас только узнал, сейчас же отправить информацию в городе Медина. Пусть продолжит свой день, как будто он постится, ради уважения к этому дню. То есть это ответ к тем, которые сказали, а я вот нечаянно проспал этот день, а я не намеревался, а я сахар не кушал, а я вот так, а я вот так. Что мне делать? Я только в обед узнал, только мне вот сейчас сообщили, время два, мне что делать? ведёшь себя как будто ты постишься. Это выполнение хадиса. Продолжение говорится: мы это услышали от пророка и стали совершать пост и даже учили детей, чтобы и они совершали пост, шли на намаз в мечеть и детям делали игрушки. Вот и ответ на вопрос. То есть воскресенье, то есть 1 мухаррама и десятый ашура. Нужно ли мимо ушей, мимо глаз провести? То есть утром встал, вечером лег спать, а на другой день тебе говорят, как вчера провел мухарам первый день, как провел ашура, вчера был Мухарам? а я даже не заметил. Это не к лицу к мусульманам. Мусульман должен этот день провести, естественно, не с плясками, не с танцами, Пусть подарят подарки супруге, детям. Господинчики делали? Делали, вот они говорят, мы дарили подарки. Но как только они говорят, начали говорят, плакать, потому что ребенок есть хочет, а ему сказали пост держать, играл-играл, дальше все, не может, терпение кончилось. Что делали? Говорят? Давали говорят, это игрушки, они говорят, его кушали. Получается, игрушку они делали из халвы, наверное, потому что в других хадисах говорится, что... У говорит так, что мы идолов делали из халвы, а потом уже им же и молись, и их же и кушали. Из чего не сделать игрушки? Наверное, из халвы. Это, конечно, мое мнение. Здесь не говорится об хадисе, из чего сделать игрушки. Но в нашем случае купить для семьи именно в первый день Мухарама и в десятый день Мухарама подарок. Это никак не противоречит шариату. Потому что есть хадис, дарите подарки друг другу и полюбитесь друг друга больше. То есть есть на это хадис. Плюс в завершение хадис по поводу уже не первого дня, а десятого дня. Это будет 18 число. То есть 8 вечером начало лунного календаря, 43-й год. А 18-го после захода Солнца Ашура. Здесь тоже есть хадис. передается в источнике, в сборнике Табарани, говорится, кто в день Ашура будет щедрым на то есть пропитание, кто будет больше приносить в дом свой. Здесь именно говорится в дом. На вопрос, можно ли в кафе в этот день? Можно, но в хадисе говорится, принести в дом. Поэтому в других источниках говорится, что даже 10 видов овощей или фруктов можно. Раньше бабушки и дедушки покупали в этот день 10. Покупали вещи, это иголки покупали, спички, керосин покупали, соль покупали. Почему? Потому что есть хадис. Кто в этот день будет широко держать свой, как говорится, карман, то Всевышний Аллах, за будущий весь год с этого дня ему даст широкое пропитание. Вот из этого хадиса наши бабушки вот так и делали. Но в нашем случае, наверное, покупать иголку, спички, керосин надо. Лучше покупать то, что ты хочешь видеть каждый день у себя на столе, чтобы больше полагать Всевышнего. Но самое главное, чтобы человек в этот день обра обратил и обращал внимание семье, пророк уделял внимание семье и... Чтобы дети видели не просто, что 31 декабря люди радуются Новому году, чтобы ребенок видел, оказывается, а и у нас есть Новый год, 43-й год наступил, чтобы тоже ребенок обрадовался. Ну и естественно, рассказать про Всевышнего, Вагас, про пророка, это один из таких вот дней, которые мы должны провести в поклонении.